Всем привет и добро пожаловать на мой канал, я Тилька, и сегодня я снимаю видео с Викой и Денисом с канала MyPack, сегодня мы будем рисовать видео, мы в прошлый раз рисовали видео, это тоже вам оно очень понравилось, это видео рисовал тоже Влад Бумага, в общем, это такой челлендж от Влада, да. Поэтому ставьте, давайте лайки, вот сейчас подписывайтесь на канал Наташа, чтобы было много-много, во-первых, подписок, много комментариев, много лайков, и тогда она будет снимать этот ролик намного-намного чаще, всю жизнь. Конечная рубрика. А еще не забывайте подписаться на канал, ребят. ссылочка на их канал будет тоже в описании, я думаю, им будет очень приятно. Смотрите, ребят, у вас есть буквы, собственно, на букве D это Денис, буква В – это Вика, Т, собственно, Тилька. 30 секунд у нас нарисовку задания, тот, кто хуже всех нарисует, тот, собственно, это ест. Голосуем мы за не непонравившийся рисунок. Собственно, вот такие правила мы начинаем, и да... Вас Круто, я вас прошу друг другу не поддаваться, да? понятно? А как можно не поддаваться? Засу, а я не быть. знаю, вдруг вы не будете друг друга там это, сливать будете там где-то. Да где не, не, будем. не, а ты, подписчики ты, ты нас знаешь, ты нас нас на ты знаешь. И как раз Наташа одна будет все есть. Да. Поняли, да, что за ними нужен глаз да глаз. Так что будьте моими глазами сегодня, а мы начинаем. Первый раунд. 30 секунд пошли. У меня какая-то ферреро Раше получилась, не знаю, как у вас, ребят, но у меня реально ферреро-роше Можете закрашивать, дорисовывать, что хотите, пока у вас есть время, можно делать все, что угодно со всем вот этим вот У нас еще время остается, я вот рисую, думаю, что у меня красиво получилось И я буду very, very, very, very, very молодец, не буду есть эту зефирку, хотя очень хочется, потому что зефирка, это вкусно Ой. Да ладно. У меня похоже на понятно. хочу Почему вы нарисовали какашки? Так, подождите, но надо коричневый. Так, у меня лучше всех, потому что у меня есть тарелка. А еще она у тебя пахнет. Почему она тебе воняет? Это солнечные лучи света. Мы сейчас снимаем под софитами. Это свет софитов. Извини, Вик, но вот я чисто против. Тебя буду, потому что у тебя она зелененькая. У Дениса он, реально тарелка, тут к нему не придерешься. Да, у меня тарелка. На говно, правда, похоже, но тарелка есть. Кто бы говорил? У меня все. Все? все? Ура, ну аплодисменты тогда, все. Второй раунд. Я такое не ела, вы ели? Я никогда не ела маринованные патиссоны. Может это какие-то гребешки? Нет, это маленькие маринованные патиссоны с банки. 30 секунд. А надо сразу два рисовать? А ты что хотела? Она просто съесть хотела и все. Ага, блин, а как это рисовать-то? Вик, ты получше рисуй, просто ну как мы тоже хотим поесть что-то именно тут. У них какой-то фильм получается это за пельмень какой-то? Да, у меня тоже пельмень почти что получился. Ну, Пельменьки какие-то, пельмешины. Что-то у меня все в маленьких размерах, реально натуральных, я бы сказала. Давай, давай. Я не успела разукрасить. Давайте поворачиваем. Раз, два, три. Да Денис, а я тебя хуже всех что нарисовала? Нет, мне у тебя вот этот раз понравилось Прям какие-то такие на юбочке похожи, но прям повторяют форму А вот у Дениса что-то какая-то... У него какой-то... У тебя яйца кровавые. свое посмотри У меня красиво У тебя яйца, которые еще и в смятку Ну, голосуем Голосуем, ребят Я... Ну, в этот раз, в этот раз Я проголосую вот так Вика, твой вердикт Политок, не нечестно, Против мужик, У тебя две карточки Денис, они не так уж плохо. Это что вообще патиссон? Кабачки? Ну, типа того, да. Ну, как будто огурчика. Ну, в принципе, это вкусно, да? Ну, Обычная закрутка. У -у. В прошлый раз у нас были моченые арбузы, и это было отвратительно. Серьезно? Да. Готовы? Три. Да. Ты, ну, вот это точно коричнево. Здесь просто какие-то комочки надо рисовать. Это прям очень отвратительно. То, что я сейчас вижу. Ну, ты чесноку надо, чтобы ты сейчас это съела. Слышь? Почему? Все по очереди? Ну, если не показывать, что Ну, я Ну, да, Господи, у меня какие-то камушки получаются. А, вот так все сделаю. Как это можно вообще нарисовать? Ну, вот как-то там Ну, у всех одинаково. Не, у меня же видно, что оно как гранулировано там. Видите, я нарисовал гранулы. Все здесь одинаково срисовали. Ты тоже. Я считаю, что это неправильно. Но я съем. Не очень аппетитно выглядит. Ну, что, хава? Пахнет реально паштетом. Даже тунцом. Не соленая тушенка. Ну, в принципе, нормально. Почти, что безвкусная какая-то. у меня остался, я сел две. Мне понравился. Мне понравилось. У вас че банка же остался там? И домой заберу. Это ау, я ненавижу. Смена. Ау, ау, смена. Ау, ау, маленькие отминочки, господи. Вот тут сейчас я не знаю что, но в общем, раз, два, три, а поехали. Какой, цвет брать какой хочешь, бери. Я вижу их. Не знаю, вот такие. Я их вижу. Пеперный мамай. Как нарисовать эту головку непонятную. Ребята, у меня какая-то пошлая штука. Господи, а он, башка упала у вас У меня больше как наброски. <свят> <свят> у меня тоже какая-то непонятная. Мне кажется, вот на эти клиши время уходит больше всего. Yeah. У нас время уходит. Ой, что-то у вас какие-то мультяшки у Вики. Какие? У меня вон. Ну, в принципе, у Вики прям похоже получилось. Покажи. у тебя... Вот что? Вот там ты разве <смех> Это с мультика. Ты зима. там это видишь? <смех> Нету там <смех> такого. А я знаю, я знаю, Фишка Дениса. Денис просто любит осьминожков, морепродуктов. А, <смех> я <смех> хочу есть осьминожку. Я там думаю, задачи, что да? хуже всего нарисовано у Наташи. Оно максимально нереалистично. И вот это вообще похоже на... А, это когда щупальцы. у женщин эти дни тампон. Пламя, это Пламя капитан. У него вот голова, голова. Вот эта вот часть, его, вот это ствол, или что это, и а щупальцы. Это, это, это дырка, что ли, они тут? Ну там нет. А бород. это что такое? Это, это осьминожко. Это я не успел нарисовать. Это вон тоже. А, а это что, колеса? Это у него скрученные щупал. Видишь, а, там скручен. Я вижу, что ось ног поехал. С другой стороны. Денис, Денис так на меня смотришь. смотрит, типа, ну ты вот можешь. Да нет, меня я просто вдруг оторвал, слышишь, когда их уже съем. Ладно, пускай ты ну что ты выбираешь? Тебе все равно все есть надо. Он свел нашего друга. Вау, прикольно, дешевле. Ай, красивые какие как будто специально сейчас нарисую. Это мышки. А что быть голубого цвета? Секунд, пошли. Уже пошли. Уже пошли, да. Куда пошли? Гулять. Зачем? Блин, у меня по-моему очень плохо получается Как Ой. всегда у вас оба Единственное у меня Одного красиво получается я А чем мне как, как... Вот, вот, так сделаю, вот так сделаю на вас Эту штучку Какие-то Какие-то яйца не понятно, Нарисованные сверху Ну как всегда по-моему явный лидер тут есть какие-то глистики, у тебя тоже какие-то непонятные, за бантики. А <свист> это что у тебя такое? Это мистер Слизняк и мама Слизняк. И они ползут по своим делам Я думаю, хуже всех нарисовал я Блин, я про себя бы проголосовала Я не могу про себя голосовать Поэтому мне придется за Дениса голосовать У Вики хорошо Только зеленый опять у нее что-то опять пошло Ну это типа бирюзовенький Он же отдает зеленый да. Я считаю, что хуже всего у Наташи О! Как здорово! Наконец-то у нас что-то ем я сегодня Ой, пахнет вкусным персиком Только жалко, что оператор когда нес пару раз уронил, а тут студия не мытая, блин. Было вкусно. Ты же не надо было говорить. Это же такая вкусняшка. Рыба. Ура! Ой, ой, ой! Ой, она еще. Еще надо вот так. Ах, мы во фталиушке. Ой, как это? Что это такое? Ой-ой-ой, времени мало <соц議><соц議> а -а -а -а! Успеть за 30 секунд? Узнать за 30 секунд вилку нарисовали, зачем? Я знаю, у кого самое красивое получилось у Вики. У Вики очень красиво Очень красиво Очень красиво. А у меня вилка настоящая. А у тебя не очень вообще. Но у меня немножко она как будто... Так чувство ли... как будто, знаешь, я весь выпуск тебя гноблю. Нет, И... Вика по-любому здесь. Нет, Вика лидер. Но лидер, сейчас надо да. определить, кто хуже очень всего красиво. нарисовал. Спасибо. Давай. Просто. У тебя <смех> какое-то бревнышко лежит. И ну, бревнышко у да. А у цвет тебя цветная. как будто из рыбы ветка выросла. Да. Пусть окажется. Я уже должен простенько. Так же быть, ем шпротинку Шпротина, она такая большая, я думала она будет меньше Издалека она меньше Так шпрота вкусная Это шпрота гигант Да, она просто маслянистая, очень без хлеба Да, потом понос может быть Откуда ты знаешь? Когда много масла съедаешь, много вот масляно-жирного пищи А помнишь, нам тут тот раз Элис прописывали масло? Да и короче, надо было шприца маслом поить, пока из попки масло не выйдет Спасибо, чтобы вы говорить о какашках вашей собаке, пока я ем О какашках, чтоб масло из попки выключила а! Что это? Это кто-то до нас уже ел? Это не, с... не... Это, с... это салат Круперный который велого повариха Как это? Что это вообще такое? Кто это? Что это вообще? Это что за покемон? Я не знаю как это рисовать! Я тоже не знаю как это рисовать, я вижу только какие-то вкрапления оранжевого Какую-то блевотину снизу беленькую, как будто оно вытекает и смотрит на меня прямо в душу. Господи, господи, я не успеваю. Там еще даже есть желтенький снизу. Желтенький, стоп, убрали штучки и дручки, не пишем, не рисуем. Это фиаско, братан. Но у меня опять лучше всех. У тебя молодцы это. Не, у меня нормально. Я вот с моей стороны посмотрел, оно серое, блин. Здесь показал, видите, под потек, потек, вот это вот вот жирный вот это что это мазик, мазик вот здесь вот у меня, видите? Здесь вот я вот эти вот слои, у меня идут слои. Вот я, я все сделал как надо. Можем разделить тучи вместе? Мне кажется, да, по ложке съесть и все. Слишком много рыбы. Я все, я съела. <флако> а -а -а. <флако> да, <флако> это салат для вашего кота. Нормально. Тебе что, понравилось? Ну, это не отвратно. Ну, типа не отвратно, но оно слишком рыбное, причем рыба такое ощущение, что очень дешевая, какая-то типа хильки какой-то. Вот такое вот у нас получилось видео по результатам, собственно, нашего голосования. Денис проигравший, он больше всех плохо рисовал. Вика победитель, если мне не изменяет память, потому что она Синя? меньше всех попадалась на этом. Я на втором месте. На самом деле я очень сильно расстроен, я очень сильно расстроен, Я считаю, что меня засудили, меня просто обманули. Я просто считаю, что это подстава, на самом деле это все шутки. Ну, вы, я думаю, понимаете рофл, но на самом деле все равно, ну, тихо, как бы, ну, она как бы Знаете, дома рисовала. срисовывал Дениса Так что он тут был, я рисовал Пишите в комментарии, какой рисунок вам понравился больше всего. Мой О господи, ты со своим осьминогом, ты со своим осьминогом. Ты Напоминаю вам то, что если вы досмотрели это видео до конца, то пишите <сёк> секретный, пишите секретный хэштег <сёк> осьминожек. Не забывайте подписываться на мой канал, подписывайтесь на канал, ребят, поддерживайте нас лайками, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока. Свои донаты можете оставлять внизу. <сёк> Какие донаты? А у тебя нет донатов? <сёк> нет. У нас тоже нет донатов.